Всем привет, с вами Макс Риск, это Игра Зуба. Кстати, как там видео недель, заходим в сообщество, сообщение вот не знаю как там, а, новости. Новости и личные новости, ну не, пока мисс нет. Значит, новости, три дня назад, а я помню, у нас было 20 часов назад, это было вчера, ну, теперь уже три дня прошло, каждую неделю они будут обновлять, то есть, Через 4 дня. Прямо на мой день рождения. Да ладно, мне уже через 4 дня будет 17 лет. Это тоже безумно. Надо это отпраздновать. Давайте откроем. Вау, ботинки Турста. Зачем мне таки Турста? Мне так нахватит скорость. Так, 200 монет. Спасибо большое. Золотой ящик. 12 часов. Ждал точнее. С 20 до 12. Давайте начнем О, кстати, кто еще не подписан? Подписывайтесь. Если вы зубастеры, кто играет в игру с зубом, то ставь тоже лайк. А мы откроем. Давай, ну блин, ну как так? Вы явно не поставили лайк. О, кстати, хотел вам кое-что еще показать. Через 12 часов на раз достижением вот четвертое достижение 4 все очков 3308 то есть нам нужно в одиночную или двухмерную битву ну все таки я люблю одиночную но может потом двухмерную так он еще слагает нет все нормально ну что ж давайте пойдем в бой берем с собой оли это же у нас оли да э, вид не, это панда, это панда. Так, смотрим карту. Мы знаем, что... Межонок есть. У нас тут все. Сразу ко мне идут. Блин, я лагаю только. Пожалуйста, не лагай. Я ж только... Не попал. О, смотрите, тут уже бронзовая. Бронзовая это получше. Я думаю будет очень классно, давно не заходил Уже один день прошел, минус один кубок Так, живем здесь пока, что Но нужно как-то подкопиться О, смотрим 25 место, плюс одна звездочка Не, давай сразу пятерочку Будем вообще шикарно Вау, тут замес происходит О, полицейского убивает. Хопа, наделаем Так, так, уйди, уйди, уйди, уйди Так, так, так Я хочу лук взять Золотой лук ну это будет такая больно же колючка, блин, тут. Это будет жестко. Бам, попал, отлично. Что, карта сужается? Куда нам идти, вот сам не знаю. Но у нас есть лук, так что все окей. С луком мы далеко видим. И это офигенно. Так, давайте-ка. Пойдем на всякий случай берем лук. Ух ты, ё-моё, эй, эй, эй, эй, эй! иди отсюда а ты что здесь а делаешь не, не уйдите я хочу бронзовую серебряную бомбочку она сейчас, сейчас была обычная бомбочка он вот бронзовую бомбочку я не замечал пока Но я знаю что она есть так иди отсюда где ты тут а -а -а, нет тебя Смотрю карту. Блин, сужается карта. Бегом-бегом. Нам нужно где-то подкрепиться. Мы же едим и регенерацию делаем себе. Хопана. Блин. Блин. Блин. Блин. Нет. Нет. Иди отсюда. Нет. Иди отсюда. А ты что? Иди тоже отсюда. Иди отсюда. вам Я же вам сказал. Иди отсюда. И тоже ну, кто же иди? Я пану, я бегучий. Кстати, я же видеоролик там записал на зумба э, видео неделя. Я думаю, что они уже посмотрели его. Так, не подходить ко мне. Не подходить! А ну, уйдите отсюда, или получите от меня урончик. Хопа она попала, я вам что говорил. Так, не подходи ко мне. Что, прикалывайся, ты хочешь умереть, А? А зайца, а ты что хочешь, а? Неужели тоже умереть? е что я сразу? Bridget, друзья, я не хочу умирать, нужно подкрепиться. снова иди отсюда. Я тоже хочу зовут чистую. Блин, блин, блин. Неужели мы умрили? Умрем. Так героично. Емо, я уже не знаю, сколько я уже его Упай сюда. Убиваю, убиваю, все, тут уже конец. Идем, значит, умирать, честным путем. Что у нас тут ничего не поймал. <смех> Специально. Он жесткий, у него 160, тут еще сил, ну понятно. Это же брюксы. У нас тоже есть брюкс, так что можем получить удары им. Бам, лево правый. Так, Оля, смотрим, можно улучшить ее еще. Ну, чтобы она стала еще сильнее. Почему бы нет? Кстати, пишите в комментариях, вам нравится зубы? А то по статистике что-то уже начинает падать статистика. Ну, как там резко, да, резко падает. Почти на 50%. Так, выходим. Ну что ж, давайте еще раз попробуем. Мне понравилось. Но я бы хотел дуэльку, что прям события нам дали. О, 3308. По-моему, ничего не изменилось. Там до 480. Там уже золотой ящик. Вау! Хочу золотой ящик. Так, так, так, что? Надеть, надеть, конечно васи за подсказочку а да есть предмет что взять бомбу М -м -м, ну я бомба я ближнего бой как-то люблю Ну бомба умею кидаться а -а что это значит там урон. 50 процентов урона радиус не ну это класс 50 процентов урона так давайте с рандомными игроками возможно будет очень круто и классно если вы хотите со мной сыграть то пишите комментариях если будут Э, хоть 20 человек то мы создаем клан да мы еще не создали из-за того что у нас мало человеков и игра лагуча блин давайте перезапустим. вот я уже перезапускаю все тут размыто Так, если убить персонажа из него выпадает его оружие аптечка и припасы это офигеном аптечка и припасы привет макс риск ютена и ты начинающих, и да, все ставят. Это прям нужно. Делать хоть что вас заметили. все мы уже начинаем. Так, что это такое? Почему я умирать начинаю? Лук, лук хочу тоже. А, там наш напарник, а я так думаю, кто ты такой? Блин, мне друзья лагать еще угу. Лайкосик ставит. А, ну так нужно делать. Он прям нервничает. Он нужно толкать, вот. В чем дело? Так, что кто-то убивает всех так, блин, друзья не лагают ну, честно Эй. попал а? попаду нет а, понятно помочь своему другу хочет да не мы конечно хотим выиграть друзья поэтому извиняйте но помогать мы не будем строго да давай хоть я бомбочку но не хоть и птичку, постите больше за птичку. Так, так, может, щит еще взять, да. <laughs> Блин, мне как-то его жалко стало. Наверное. Так, ускоряемся, е Куда он пошел? умирать что ли? А? Живый, чувак. Давай, давай, давай, я тебе верю. Я не знаю, как ему помочь. Можно кого-то убить и хпшки взять. Это будет, наверное, офигенно. Не, ему тоже. Потом он... он нас достал. Друзья, офигеть, как зона сужается. Офигенно. Все ускоряются. Блин, я тоже хочу ускоряться. чтобы замес происходит. Блин, закрыли, чувак, тебя закрыли. Нет, живи. Птичка забирай. Блин, на птичку забираю. Блин, забираю. Блин вот, честно, слабо говорю, это безумие какая-то. Нет, я так не могу играть. Они тут засели, да? Да, друзья, это мощно! Это реально мощно. Просто капец. Давайте хоть призы. О, события, события. Сундучок. Там хоть насколько там на капец, на четвертый сундучок. Больше проблем. Большая проблема. Так, давайте событием. Соберем начальную. Большая проблема. Там хоть собираются эти вот коины. мне почему так лагает еще? А? Напишите в чатике, мне делать стрим? Не, ну очень мало купится. Мне делать стрим по зуби. Хоть там, хоть 10 человек напишет. Да, делай. Тогда можно. А то вот так вот нет. О, 6 ранг. Скоро 6 ранг. Давайте-ка, давайте-ка, пособираем. Надо, блин, фоткать, фоткой, да, ну, снимать еще капец. Предметы заходим, смотрим скорость, зачем нам скорость? Не, ну панды, конечно, нужно. Ну тоже, ну и ладно, ладно. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки и мы продолжаем. Все ясно, блин, тут запис запись, запись идет. Всем удачи, всем пока.